Привет, аудитория. В эту субботу у нас пройдет очередной турнир UFC Fight Nights, и на очереди у нас бой основного карда турнира полу тяжелой весовой категории между Полом Крейгом и Волканом Аздемиром. Пол Крейг, 34-летний боец Шотландии, провел в профессионалы 21 бой, в 16 из которых победил, и в одном была зафиксирована ничья. Это... Довольно-таки односторонний боец, является он базовым джитером, на что в принципе и делает основу поры в бою. На протяжении поединка ищет шанс перевести бой в паттер, где у Крейга достаточно серьезные навыки для того, чтобы накинуть болевой или удушающий, что приводит к его досрочной победе.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 Полс отметил таких именитых оппонентов, как Магомед Анклаев, Никита Крылов, Джамал Хилл, Ма Маурисия Руа, хотя в бою с ними он шел андердогом. Кроме того, Анклаев и Крылов не сказать, что проигрывали ему в навыках работы в партере. Анклаеву они, ну, они даже, я бы сказал, что и получше. Пока тактика шотландца дает плоды, кроме того, что Пол идет на стритки с 4 побед, он входит в топ-10 полутяжелого веса. Вот. Его оппонент Волкан Аздемир, это 32-летний боец, боец из Швейцарии, провел в профессионалах 23 боя, 17 из которых одержал победы. Боец преимущественно ударного стиля боя, по этой причине основную часть боя проводит стойки, где обладает достаточно тяжелым панчем. Ну, бой Волкан старается вести на средней и дальней дистанции, где неплохо работает сериями ударов по всем этажам соперника. Есть у него неплохая защита от тейкдаунов, но все-таки сильные оппоненты в борьбе и грэппинге доставляли ему серьезные проблемы. Вот. В этом аспекте. В свое время неплохо так ворвался он в UFC, шел на стритки из трех побед, две из которых были достаточно зрелищными, что дало ему возможность подраться за титул против тогдашнего чемпиона Дэниела Кормье, где Дэниел без особых проблем переводил Волкана на настил, где изобил его граунд-энд-паундом. После боя с Кормье... Карьера пошла на спад. Видно, проигрыш сильно ударил по самооценке Аздемира. И он до сих пор толком не может восстановиться. И не факт, что уже, в принципе, восстановится. Да, за шесть боев последующих после титульного проигрыша Аздемир выиграл только два раза, из которых победа над Ракичем была очень спорной. Я бы сказал, что там можно было смело давать победу Ракичу. Ну, а Илера Латифи, который проиграл Волкну, нокаутом не назвать высокоуровневым оппонентом. Единственным оправданием Волкана можно назвать то, что вся позиция, которую он а, проиграл, был, была, проиграл, была топовая. Ну, в антропометрии незначительное преимущество в этом бою будет на стороне Крейга. Конечно, в стойке однозначно перевес будет на стороне Мира. Функциональные подготовки можно а, поставить на одинаковый уровень. А вот партер как раз-таки будет за полным Крейгером. Ну, тут я вижу два исхода боя. Первый это то, что Аздемир сможет защищаться от переводов, разрывать дистанцию, словить пола на ошибки и нокаутировать его. В принципе, учитывая не особо хороший держак шотландца, это очень-таки вероятный исход. Ну, а второй вариант это то, что Крейг сможет сокращать дистанцию, изматывать соперника в клинче и в попытках перевода также. В итоге все-таки сможет проводить тейкдауны. Возможно, хватит и одного. И более вероятно, во второй половине боя э, вполне может засадметить Оздемера. Э, Крейг ни разу не заканчивал свои бои решением, учитывая э Навыки обоих оппонентов И этот бой вряд ли дойдет до конца Я бы, наверное, притопил тут за победу Крейга Все-таки тут будет что-то похожее на бои Ольвира, я считаю Если Аздемир словит Крейга ударом И не нокаутирует наглухо сразу Ну, не отправит в глухой нокаут, так скажем То в попытке добивания вполне может Нарваться на болевой стороны Крейга Плюс на стороне пола будет мотивация, поэтому буду пробовать ставить на победу Крейга с Адмишиным. Ну, очень. мотивация будет, естественно, учитывая, что все-таки турнир будет проходить в Англии, а, и я думаю, что на турнира будет много и шотландцев. Ну, потом можно присмотреться к тоталу меньше 2,5 за коэффициент 1,6. Также я вполне а, думаю, что бой не дойдет до решения. Но на момент записи видео, быкмикл еще не выложил более расширенную версию коэффициентов на бой, поэтому подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео, там я выложу варианты ставок на другие бои и на этот бой, подписывайтесь, чтобы не пропустить пост, а также подписывайтесь на YouTube-канал, стараюсь сделать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты, все, давайте до следующего видео, пока.